всем привет сегодня мы будем настраивать прокси IPv6 почему решил записывать это видео потому что настройка будет нетрадиционной и довольно таки интересной у нас заказчик заказал 36 подсеть на VPS вилле Сейчас посмотрим, что там за подсеть нам выдали наш сервер. Тариф Cloud 4 ценой 35 тысяч. Также он заказал бесплатную 364-ю подсеть, на которую роутится уже 36-я подсеть. И, ну и, соответственно, 36-ю подсеть заказал он на vps Ville. Здесь мы будем сажать 36-ю подсеть на виртуальный интерфейс ту-0 тип виртуального сервера. Чем он интересен, этот типа виртуального сервера, то, что он поднимается локально, он как бы локально отделен от других сетевых интерфейсов, и соответственно эти адреса из локальной сети не видим то есть они не взаимодействуют друг с другом, то есть если стандартная настройка, которая предлагает нам даже VPS VILI, администратор VPS Ville, то там все адреса, они закольцовываются на кольцевой интерфейс l и и, соответственно, этого не стоит делать. И, соответственно, мы будем сейчас настраивать, сажать каждый адрес из 36-й подсети на виртуальный интерфейс тун-0. И все, и вы это увидите. Также заказчик попросил, чтобы... Мы сгенерировали 8000 адресов и подняли на них прокси из 36-й Но так как мы знаем то, что... Вернее, может, вы даже и не знаете, но я вам объясню то, что из 36-й сети сгенерировать максимальное количество адресов 4000 адресов, которые будут из разных 48-х подсетей. Соответственно, нам нужно сгенерировать сначала 4000 адресов разных из 48-х подсетей, а в дальнейшем из каждой... 48-й подсети сгенерирует два адреса из разных 64 Соответственно, мы добьемся равномерное распределение трафика на все адреса и снизим баны, так как у нас будет полный рандом. Ну так, начнем. Что сделаем сейчас? Я уже залогинился по серверу, забил логин, пароль. Вот FTP-клиент, залил сюда скрипт рандом для 36-й подсети. Открываем этот скрипт и видим то, что я уже здесь задал переменную network нашу, которая вот здесь содержится без нулей. Так что учтите, если будете это все делать, то, соответственно, нули здесь не нужны. Также здесь по умолчанию 4000 IP генерируется. И все на этом. Больше здесь ничего не нужно делать. Он создаст нам IP-лист. То есть, видим, здесь будут помещены все адреса, сгенерированные из 36-й подсети в IP-лист. Здесь применяется калькулятор для Linux, который делает именно вот эти вычисления по из вот этих значений. То есть, подставляет именно вот эти буквенные цифровые, цифровые значения, которые можно использовать для генерации адресов. Так, первоначально, да, мы сейчас генерируем адреса, а также мы уже, я сделал первоначальные настройки, установил у нас обновление, апдейт. Ну, давайте повторно сделаем, чтобы вам было все ясно и понятно. Так, открываем нашу консоль, командную строку от сервера, обновляем наш сервер, гейт апдейт. Я это делал, в принципе, видите, уже показывает то, что у нас все обновлено. Так, мы установили обновление. Теперь мы рассмотрим команду, которую мы должны применить для командной строки. AppGet, Install и устанавливаем вот эти все программки. Рассмотрим подробно каждую программу, для того, чтобы вы знали. GCC это у нас компилятор. Потом установка идет G++, тоже компилятор языка программирования C++. Git, Make, BC, Evgen git это набор учили тоже для командной строки linux make это тоже управление программой по компиляции bc это уже он, идет у нас калькулятор командной строки и в это соответственно приложение которое генерирует нам рандомные пароли консольный генератор пароли для linux также я уже применял эту команду ну давайте повторно сделаем как видим все у меня здесь обновлено и установлено Так, что мы делаем в дальнейшем Теперь мы после того, как скачали именно скрипт себе в папку root Мы должны дать права на выполнение этого скрипта И, соответственно, запустить этот скрипт командой bash Bash подождем энное время, я думаю, минутки достаточно будет, пока не сгенерируется, даже быстрее, секунд 20 может, пока не сгенерируются все адреса из 36 нашей подсети. Как видим, у нас появился IP-лист, если мы откроем его, соответственно, мы увидим, увидим здесь 4000 IP-адресов, вот наша 36-я подсеть, как видим, и здесь уже генерируются у нас адреса разные и 48 по сети, можно сказать. То есть, генерируется у нас вот эти вот а, значения. Как видим, здесь у нас а, все по порядку. Идет у нас значит, значение 3F, 3E и так далее. То есть, 3E, 3F и здесь тоже применяются эти а, цифренные буквенные значения для каждого адреса теперь нам что нужно сделать так как заказчик на у нас заказал чтобы мы создали 8000 проб соответственно с каждого вот этого ip адреса нам нужно сгенерировать два адреса из вот этой вот подсети, вот за этой под мы должны сгенерировать два адреса из разной 64 подсети соответственно я напишу сейчас для 4000 ip тоже при помощи скрипта создам другой скрипт, который будет рандомить нам из каждого адреса 2, 2 адреса. Вот такая вот цепочка интересная. Пока поставлю на паузу и сделаю скрипт. Создам скрипт при помощи другого скрипта. Так, решил написать скрипт для генерации из, каждой 40, из каждого адреса 48 по подсети, 2 адреса 64, решил написать а, при помощи ZEN на постера. Потому что а, здесь я понял, что это немножко проще будет сделать. Здесь мы сделали, что мы создали IP-лист с 4000 адресами, потом привязали в постере мы привязали здесь список к этому листу, к этому документу с нашими адресами. Потом получаем из списка первую строку, получить строку, первую удаляем эту строку и ложим в переменную IP. Кстати, да, не, не положил После этого мы сформируем текстовый документ нашего скрипта Список 1 Сейчас подправим операцию над списком То есть мы добавляем текст Здесь укажем сейчас второй список Соответственно, здесь помещаем тело нашего скрипта для 48 подсети и ставим подставляем в каждое значение Network IP именно Network ip и здесь как раз надо нам, как раз только что понял, что здесь нам нужно немножко IP адреса нам а, подредактировать то есть мы здесь будем подставлять каждую подсеть каждую 48 подсеть, соответственно у нас получится 4000 вот таких записей и это все будет ложиться в список а, 2 создадим сейчас как раз список да, список 2 Список 2. Добавить текст и положим здесь список 2. А, в конец. И будет это все добавляться. А, и здесь сейчас я... Так, сохраним этот документ. Так, сохранили теперь этот крипт. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно, соответственно... Так, запишем стриблингенерацию адресов. Здесь IP-адреса сделать не IP-адреса, а непосредственно у... только оставить вот эти вот значения. То есть... Вот эти начала адреса, которые мы сгенерировали. То есть мы сгенерировали сначала из а, 36 по сети а, 48. То есть, вот это тело оставить, остальное отбросить. Как делаю это я? Нажимаю Ctrl-A, копируем и идем в наш любимый Excel. Так, теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно отделить эти значения. Идем текст по столбцам, а фиксированная ширина, далее и здесь фиксируем именно вот это вот значение. Можно даже вот так вот. Не, лучше, наверное, вот так, без двоеточия. Нажимаем далее и готово. Соответственно, мы получаем вот эти все адреса, которые нам и нужны. Выделяем все 4000 адресов. Копировать. И теперь уже можно вставить в наш IP документ. Вставить. Сохраняем. Так, сделаем резервную копию этого документа. И теперь можем запустить, проверим наш скрипт список 2, добавить текст. Так, и список 2, конечно же, здесь прикрепим, прикрепим его а, к файлу. А, создадим файл, текстовый документ и назовем генератор SH. Расширение SH. Так и прикрепим этот документ к этому списку. Так, все, мы прикрепили, соответственно сохраняем этот скрипт и теперь запускаем. Проверим еще раз, все ли здесь в порядке. IP 64.лист Подстановка, удаление строки, взять и удаление из списка. Список получить первую, положить переменную, здесь переменная подставляется. Ну все, можем запустить еще раз сохраним закрыть и запускаем сначала За, запустить проект сначала нажимаем да теперь скрипт у нас запустился и он будет теперь поставлять 4000 этих подсетей из разных 48 в наш скрипт проверим что здесь у нас получается обновить генератор SH и видим то что да у нас здесь пишется, подставляется эти значения 301, 302 и вот формируется вот такой вот скрипт для каждого адреса ну мы подождем пока он догенерирует потом уже Разместим его непосредственно уже в, на нашем сервере и запустим. его И он нам сгенерирует так, как нам нужно, что мы и хотели. Поставлю пока на паузу, потом посмотрим, что получится. Так, скрипт у нас отработал. Посмотрим, что у нас получилось теперь. Заходим в генератор SH и видим, то, что здесь сформировалось большое количество строк, а именно 99 тысяч, ну 100 тысяч срок, можно сказать, да. Без одной строчки. Теперь нам нужно это все скопировать и перенести уже документ именно в скрипт на сервере. Так как это сейчас текстовый документ, TXT, соответственно, нам нужно это все сделать, чтобы это был скрипт баш. Соответственно, идем на сервер через консоль и делаем через редактор Nano генератор SH. Для этого набираем Nano. можно назвать также этим же именем генератора SH и здесь и сохраняем этот документ у нас появился здесь печальный скрипт генератора SH открываем и перемещаем его копируем, копируем все Ctrl-A копируем и помещаем вот сюда вставить. Как видим, у нас уже скрипт подсветился различным цветом, что говорит о том, что это уже на самом деле BASH скрипт. Сохраняем документ и этот может, можем уже закрыть. Этот сохраняем и закрываем. Что нужно теперь нам сделать? Теперь нам нужно опять же сделать, выполнить, дать права на выполнение и потом уже запустить этот скрипт. Права на выполнение мы уже писали. Только единственное, здесь. Так, делаем вот это, да. Только единственное, здесь, конечно, будет название имени файла другое. А именно генератор SH. Копировать. Вставляем, нажимаем Enter. И запускаем этот скрипт при помощи Bash. Нажимаем Enter. Так, ошибка синтаксиса. Так, соответственно, нужно перегенерировать этот скрипт в а, Так, Для этого нам нужно конвертировать в Unix Windows документ, так как мы формировали в Windows, соответственно, немножко не так кодировка. Соответственно, нам нужно установить apt install утилиту для конвертации. И теперь уже конвертировать наш скрипт в Unix. Все, преобразование файла у нас произошло. Посмотрим, что здесь нету ничего лишнего. И запустим наш уже скрипт. Паш генератор SH. Как видим, ошибок никаких не нашлось. И он мгновенно обработал наш документ и создал 8000 прокси. Проверим, сделал ли это он. Появился документ ip64.list и открываем его. И видим здесь, да, у нас сформировалось на каждый адрес по два, на каждую подсеть вот такую 48, да, сформировалось два адреса. Соответственно, у нас должно здесь появиться а, 8000 IP-адресов. А, самое главное мы сделали, мы сгенерировали адреса, теперь нам нужно... Соответственно, сделать настройки сети, которые я говорил ранее, а именно все эти адреса посадить на виртуальный сервер, то 0. Что мы делаем? В первую очередь мы проверим, какие у нас здесь есть интерфейсы и какие адреса уже существуют. Для этого доберем команду ifconfig. Видим, то что у нас здесь есть уже ту ноль. Но это я уже вчера пробовал, тестировал. Сейчас мы ребутнем сервер и сделаем все заново. Нажимаем «Ребут». Наш сервер ребутнется. И после этого мы сделаем настройки сетевого интерфейса с самого нуля. Так, сервер наш ребутнулся. И теперь мы должны настроить сначала 64-ю подсеть на наш интерфейс етх0, насколько я помню. Сейчас откроется консоль и наберем тут же команду ifconfig, которую мы набирали до этого. Видим то, что у нас здесь два интерфейса на данный момент etx0 и кольцевой интерфейс lo. И видим то, что здесь у нас на данный момент единственное, что локальный IPv6 адрес, который нам сейчас не нужен, а наш IPv4 адрес от сервера основной. Что мы делаем мы? Нам предоставлено две подсети. На данный момент вот, 64-я и 36-я, 36 подсеть, как мы знаем, зароучена на IP 64-ю подсеть, IP-адрес 64-й подсети. Соответственно, нам нужно... Вот они, две наши подсети. Соответственно, нам нужно сначала добавить IP-адрес на интерфейс ETH0 и добавить шлюз от нашей 64-й подсети. Копируем. Я уже заменил здесь значение на наши и что мы делаем? Мы копируем и вставляем в консоль две команды. Нажимаем Enter. Команды проходят молча. Теперь мы можем проверить то, что они добавились в конфиг и видим то, что эти адреса, этот адрес у нас добавлен и он должен уже пинговаться. Для этого можно проверить пинг этого адреса из 64 подсети. Для этого воспользуемся командой по проверку обратного пинга от сервиса Google сейчас я найду эту команду так вот она копировать и вставляем нашу памятку ставить соответственно здесь нам нужно поменять наш IP адрес именно вот этот начальный с цифрой 2 Копировать, вставить. И проверим пинг этого адреса. Вставить. Копировать. Вставляем консоль, нажимаем Enter. Видим то, что у нас пинги есть. Соответственно, настройки мы сделали правильно для 64-й подсети. Что мы делаем дальше? Дальнейшее. Сейчас мы создаем интерфейс туну. И поднимаем его. После этого сажаем на этот интерфейс IP-адрес. IP-адрес IP адрес уже непосредственно из нашей 36-й подсети. Так. Да, прописываем вот эти две команды. Первый, первая команда создает наш, создает наш Интерфейс TuneTab, виртуальный, виртуальный интерфейс, и а в IfConfig поднимает этот интерфейс, и мы потом его увидим. Нажимаем «Копировать» и вставляем в консоль, нажимаем «Enter». Соответственно, при проверке и в IfConfig мы сможем увидеть то, что у нас появился еще дополнительный виртуальный интерфейс Tune0. Теперь нам нужно добавить на этот 0 адрес из нашей 36-й подсети. Изначально мы добавим просто начальный адрес, не который мы сгенерировали, а просто адрес из 36-й подсети начальной с цифркой 2. Копируем и вставляем сюда. Нажимаем Enter. Теперь должны проверить, пингуется ли он. Соответственно, забиваем тут же команду только с уже с новым нашим адресом из 36 под сети копировать ставить копируем всю команду и вставляем в консоль нажимаем and как видим адреса до да, пингуются мы посадили из 36 под сети на виртуальный сервер это мы разграничили наши сетевые, наши адреса с сетевыми интерфейсами, и это очень хорошо. Нажимаем Ctrl-C, останавливаем пинг. Что мы сделать должны дальше? Соответственно, мы должны вот такие вот команды сформировать 8000 строк. Для этого давайте мы проверим для начала один адрес, будет ли он пинговаться, из нашей, нашей нашей IP, которую мы сгенерировали при помощи скрипта. Берем верхний адрес, копировать и вставляем вот сюда. Вставить. Добавляем на интерфейс. Также такой же командой добавляем на интерфейс. Также оставим, что это 36 подсеть. Нажимаем Enter и теперь проверим пинг этого адреса. копировать enter как видим пинги идут соответственно мы можем уже масштабироваться и добавлять эти э, сетевые эти адреса на сетевой интерфейс 1.0. 0 после этого как настроим сеть мы можем уже поднимать прокси уже на этих адресах сейчас я поставлю на паузу сформирую интерфейс и после объясню как что и сделал так, я сделал uh, настройки сети, перезагрузил наш сервер, проверил, проверил работу, а теперь мы, пингги также идут, но ну, теперь я объясню, что я сделал. Uh, мы, я перешел в лак, директорию Edson Network, где лежит uh, главный документ по настройке сети наших интерфейсов. Открываю его при помощи uh, того же Notepad ⁇ И здесь я... Uh, Продублировал команды, которые должны апаться и подниматься при помощи при перезагрузке сервера и сохраняться потом уже в будущем. То есть мы здесь что сделали? Мы вот эти команды мы делали. Я здесь их продублировал и на интерфейсе добавил app. Ну, поднять app-интерфейсы эти адреса. И после этого добавил tap0. TAP0 и мануал И, соответственно, после этого добавил, апнуть наш именно адрес, который мы сгенерировали. Теперь нужно вот сделать вот такие вот 80 тысяч строк и вот здесь вот все это продублировать для каждого адреса. Что мы сейчас и сделаем? Также напишу скриптик уже непосредственно в Linux, который добавит для каждого адреса, возьмет каждый адрес и добавит вот эти, вот эти значения. Впереди адреса и уже после адреса и добавит их на интерфейс так создал вот такой маленький скрипт который будет брать каждый IP адрес из IP64.list и соответственно формировать вот такую строку подставив каждое значение IP адреса и так будет такие адреса будут в размере 8000. Немножко здесь перепутал. Надо сгенерировать было не два адреса с каждой из 48 подсети, а пять. Ну, я здесь уже подправил. Соответственно, из каждого адреса из 48 по сети мы сгенерировали по 5 адресов из разных 64 подсети. Как видите, вот 5 адресов, после идет опять же 5 адресов и так далее. Ну, ладно, ничего страшного. Быстро подредактировал и на этом все. Так, что теперь сделали? Так, теперь нам нужно сформировать, как говорил настройки интерфейса для каждого нашего адреса. Что мы и сделаем сейчас? Запустим скрипт, который будет формировать вот Network SH, который я создал, который добавит каждый адрес на наш интерфейс в нужном формате. Нажимаем Bash, Enter и Network SH запускаем наш скрипт. Как видим, скрипт работал, переходим в Network, обновляем и открываем наш интерфейс. Окей. Okay. Как видим, у нас здесь добавились адреса. Их должно быть 20 тысяч. Да, все правильно, 20 тысяч. Немножко подправим. Здесь добавим тап. Так будет смотреться у нас красивее. Так, сохраняем документ. Здесь APM64 подсеть, даже, также шлюз APM. А здесь интерфейсы ту 0 И все. Теперь можем перезагрузить наш сервер и убедиться, том, что каждый адрес должен пинговаться. Что мы и сделаем. Ребутаем наш сервер. Ждем ориентировочно минуту, где-то, может, две. Так, наш сервер ребутнулся. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно проверить, пингуется ли наш адрес из нашей 36-й подсети, а именно вот этот. Нажимаем Enter. Enter. Так, не тот адрес выбрал. А, вот этот наш адрес, который мы добавили на сетевой интерфейс. Добавил, пинги идут, обратный пинги есть. Соответственно, мы можем настраивать уже на каждом адресе а, прокси. И по, после чекать этот прокси уже на валидность. Ctrl-C. Так, я сделал здесь уже первоначальные настройки. Уже у нас здесь установлено прокси. А, сейчас мы откроем, где тут он аз файл инициализации сделал, немножко по другому установку у нас здесь, я сделал произвел установку, рассмотрим также здесь скрипт, который будет чекать процесс 3 прокси если, бывает такое, что он падает, и наши прокси, соответственно, тоже, и создадим скрипт, который пропишем в кроне, который будет чекать процесс 3proxy, в случае, если процесса 0, ой, процесса 3proxy нету, соответственно, выдается 0, соответственно, запускается скрипт по поднятию процесса по запуску процесса 3 прокси если чекается и 3 прокси процесс есть, есть соответственно это значение 1 то значит скрипт не запускается по запуску процесса 3 прокси так сейчас я поставлю на паузу посмотрю где у меня в какой директории расположен 3 прокси по моему сейчас даже и скажу ucr local ucr local и здесь у нас есть уже 3-прокси. Файл 3-прокси. Здесь уже есть у нас бинарник. Сюда положу скрипт по чеку, который пропишу в крон. И также сюда и сделаю здесь сделаю конфигуратор 3-прокси CFG при помощи скрипта. Будем настраивать прокси с одним логином и паролем на все прокси. Так что сейчас поставлю на паузу, все сделаю и вам объясню, что я делал. Так, что я уже сделал? Я здесь создал уже МГДИР, создал директорию UCRLocal3Proxy. Сейчас проверим, вот она, CR Local 3 прокси. МГДИР команда для создания директории. Открываем эту, открываем директорию, где уже распаковали 3 прокси. Соответственно, так, если вам непонятно я бы сейчас вам все объясню. Соответственно, в директории root мы сначала скопировали, скопировали через так сейчас вот этими командами, вот эти команды я забил, cd, скачал гид, 3proxy-гид, Потом открыл середиректорию CD-прокси. Потом добавил define-animouse1 в документ прокси-h, что придает нам анонимность прокси-серва 3-прокси. И мейк скомпилировал уже 3-прокси. Соответственно, у нас здесь появился в 3-прокси Csrc наш бинарник 3-прокси. И после этого, где у нас этот документ, я скопировал, открыл этот, эту директорию, где лежит у нас бинарник 3proxy.src -с -с. Вот я и только что открыл 3proxy.src Вот как видим. А потом а, скопировал этот бинарник непосредственно в папку cr local 3 proxy которую создал, создал для, до этого. А, сейчас посмотрим где он. Я вам показывал уже этот бинарник, где он лежит. Сейчас я вам повторю все. cr так. локал, 3Proxy. То есть вот этот бинарник я скопировал. Соответственно, те все документы нам уже не нужны, все архивы с документами э, с программой 3Proxy. Файл из каталога 3Proxy, файл инициализации. Также я скопировал в, в директорию etinit.d. Этот файл как раз у нас отвечает за запуск 3 прокси Сейчас я вам покажу, что он себя представляет. Переходим в, в директорию get.init3proxy. Yes. Вот этот файл инициализации. Если мы его откроем, то он будет выглядеть вот таким вот, вот образом он лимиты и здесь уже команды, которые стартуют 3 прокси. Если он не запущен, он стартует. Если так, также останавливает и делает рестарт. То есть этот файл, я его у меня есть, он уже готовый на компьютере. Я его просто туда скопировал непосредственно в эту директорию и сохранил. Так, что мы сделали после? После мы предоставили правила, права на выполнение стандартным, стандартной командой добавили именно три прокси в автозагрузку чтобы после ребута сервера у нас он подгружался автоматически и также а, открылся территорию сиди уcr вот как раз сейчас я это и буду делать и создаем редактором через нан редактор 3 прокси cfg но это если ручной режим и после этого уже стартанем 3 прокси старт после этого добавим добавил в файл ядра следующие переменные следующие вот эти вот параметры максимальные файлы полиметра по лимитам и после этого добавлю уже в кронке -e именно вот этот скрипт который также закачаю у меня он уже готов есть на компьютере я его закачаю и добавлю в крон так ну что по порядку сейчас мы делаем конфигуратор 3 прокси cfg из наших адресов которые мы уже сгенерировали для этого мы переходим в директорию root где мы привыкли работать после этого уже этот cfg конфигуратор мы перенесем туда куда нам нужно так, что нам нужно сделать? Нам нужно скачать, соответственно, скрипт, а после уже его запускать. Так, скрипт меня называется вот, 3proxy.sh. Этот скрипт, который генерирует просто на всех прокси, прокси, на всех адресах с одним логином и паролем. Открываем этот скрипт. Здесь мы должны добавить IP в четвертый адрес копировать ip в четвертый адрес да вот он, он. А, вставить а, а, к IP-лист а, здесь поменяем на другой потому что у нас называется этот IP-лист IP64. лист копировать немножко подправим Переменные наши вставить так что еще нужно сделать порт тысяч. логин и пароль в данном случае пусть будут стандартные. Вот как здесь после видео я их поменяю, конечно же, и отдам уже заказчику эти прокси. Так, мы их чекнем, конечно же, и потом уже я поменяю логин и пароль. Так, ну и все. В принципе, здесь больше ничего не надо делать. MaxCount обязательно это, сейчас вам скажу, это число 100, в данном случае 100, которое позволяет нам запустить одного пользователя, вот, потому что, а, прокси с одним логин и паролем, 100 а, прокси. После этого у нас он а, не позволит работать в 100 потоков. То есть мы можем, сможем работать в 100 потоков, а, не более. Соответственно, если у нас там 20 тысяч прокси, лучше сделать здесь значение 30 тысяч max count. Вот этого будет достаточно, чтобы работали наши 20 тысяч прокси, если потянет, конечно же, сервер. У нас клауд в 4+, тариф, я думаю, потянет. Сохраняем этот документ, даем права на выполнение, как обычно. Так, генератор 3-прокси SH. И запускаем этот скрипт. Так, что-то здесь неправильно сделал. Я привык работать именно башем, а здесь немножко по-другому. Здесь он сделал вывод. Соответственно, нужно запустить вот такую команду. Вот именно вот такую. То есть перенаправление скрипта вывод в, именно в документ Reproxy CFG. Обычно я это пишу именно в скрипте, чтобы он сразу делал и запуская башен, но ну, значение не имеет. так прови, Обновляем и просто увидим, что здесь сформировался у нас uh, CFG конфигуратор, в котором как раз все прописались uh, вот эти все данные. Uh, CEDU CEDU. Кстати, вот эти данные можно, даже и не нужны. Ну ладно, оставим. Автостронг авторизация по логину и паролю наша по логин и наш пароль доступ только по этому логин. Наш порт начинается с 30 тысяч и наши адреса соответственно на выходе. У нас ровно 20 тысяч. Что нужно сделать? Теперь нам нужно этот конфигуратор перенести перенести в другую директорию. C и переносим в директорию почему-то он не запоминает директорию. ucr local3proxy вставить так не вставляется да ну ладно давайте перенесем а, непосредственно уже а, документом создадим документ через редактор в директории в директорию CR local3proxy и туда вставим все эти а, значения так я перенес а, все содержимое 3 proxy в новый документ так откроем покажу что он из рута три прокси вот это содержимое перенес в непосредственно вот сюда вот он наш UCR три прокси cfg 3 прокси cfg наш конфигуратор все теперь нужно нам по нашей памятке что нужно нам сделать так, создали конфигуратор 3Proxy CFG и теперь можем при помощи файла инициализации 3Proxy, который уже я вам показывал, заливал, запустить 3Proxy наши. Копировать. Ставить, нажимаем Enter. Да, прокси наши стартанули, 3Proxy. Теперь что нам нужно сделать? Проверим файл ядра, добавил ли я вот эти вот переменные. Нет дочерних процессов. Это говорит о том, что у нас э, тупо сервер не выдержал потоков 20 тысяч прокси и подвис. И теперь не отвечает на наш запрос. А, хотя нет, отвечает. Сейчас попробуем удалить. 20 тысяч прокси он не тянет. Если он удалит, нет, нет дочальных процессов, даже не дает нам убить э, 3 прокси. Ладно, тогда перезагрузим жестко этот сервер. Перезагружаем сервер, команда, вот это добавление B, именно в триггер, файл процесса. Видим, что, что произошел дисконнект. Просто ребут здесь не помогал нам. Сейчас сервер ребутнется и попробуем запустить непосредственно а, запустить не 20 тысяч прокси, а 10 тысяч прокси. И посмотрим, что у нас получится. Так, мы здесь не добавили в файл ядра перемены по лимитам. Сейчас сделаем как раз после перезагрузки именно это и сделаем. Возможно, это и поможет копировать. Enter и перемените данные значения. Так, давайте посмотрим по лимитам, что у нас здесь. Так, откроем. Так, сейчас откроем Так, проводник. На Яндекс Диске у меня сохранен здесь настройки именно лимитов. Так, открываем лимиты, копировать. И перемещаемся в самый конец, так, end, видим, что здесь не прописаны вот эти параметры, которые отвечают за расширение лимитов и сохранение документов так, после этого давайте попробуем еще раз стартануть с 20 тысячами прокси для этого переходим и забиваем вот эту команду Давайте забьем какую-нибудь команду и посмотрим, как он будет реагировать сервер. Как видим, три прокси запустились, и вроде команда реагирует э, нормально. Так, что мы теперь должны сделать? Проверить прокси на валидность. Также э, здесь нужно поставить кэширующий DNS. Для этого перейдем в установку BIND. И установим кашировщий DNS. Это нам даст повышение скорости наших прокси. Так, нет дочерних процессов. Нет, все-таки зависает у нас 20 тысяч проксями, Прокси будем уменьшать э, до 15 или до 10 тысяч. Так, а давайте лучше, знаете, что? Пойдем другим э, способом. Мы э, Cloud for 4, мы сделаем апгрейд, мы повысим лучший тарифный план. Сделаем на один тарифный план побольше, чтобы у нас 20 тысяч прокси все-таки тянули. Тарифный план у нас Cloud 4 и делаем Cloud 6. Я думаю, этого будет достаточно. Сменить тариф нажимаем. Нажимаем ОК. То есть мы сейчас повышаем тариф на Cloud 6. И потом уже посмотрим, как это отразилось на нашем сервере. Как видим, сервер ушел у нас на перезагрузку. Как раз повышение тарифного плана происходит именно вот с, с таким явлением, что сервер у нас отваливается. Но пас подождем как раз... А после этого, вот сейчас как раз появилось соединение, я думаю, тарифный план как раз и сервера у нас увеличился. Это можно посмотреть по выделенной памяти. У нас там было, по-моему, 12 тысяч мегабайт УЗУ. Сейчас посмотрим, сколько здесь у нас на данный момент. Frame, Enter. И видим, да, то, что у нас УЗУ увеличилось, также у нас увеличилось по-моему, и по ядрам. У нас увеличилось количество ядер. Так, ну ладно, давайте еще раз для нас лучше ребутнем наш процесс, наш сервер, вернее. И после этого уже опять запустим наши прокси. 20 тысяч прокси. Как видим, у нас я устанавливаю сейчас, запустил 3 прокси и устанавливаю кэширующий DNS BIN-9. Соответственно, вот именно повышение тарифа у нас, именно апгрейд, ну, нам позволил запустить 20 тысяч прокси. То есть мы здесь не уменьшили количество прокси, а увеличили тарифную ставку. Так, что мы делаем дальше? Мы установили BIN-9, давайте продублируем эту команду. Так, что нам нужно теперь сделать? Так, сервис ТОП, так, занести в Resolve.conf именно наш локальный адрес 127.001. Здесь сейчас стоят у нас name сервера а, 8, гугловские, нам это не нужно, нам нужно именно локальный кэширующий DNS сервер, копируйте. Так, и теперь можем проверить прокси. Сейчас я сформирую, сформирую через Excel полный прокси лист 20 тысяч прокси и запустим чек. Так, я сформировал 20 тысяч прокси с нашим логином и паролем. Теперь мы можем чекнуть наши прокси на 100 потоках, тайм с 3,5 на, допустим, доступность Яндекс. Открываем чек и нажимаем старт. Как видим, наши прокси заработали, они работают. И посмотрим, есть ли какие невалиды. Но ну, здесь вот, смотрите, подгружается часть невалидов. 8.6 это стандартная ситуация, когда у нас подгружается именно кэширующий, э, кэширующий DNS BIN 9. Ну, возможно, дальше вообще не будет невалида. После повторного чека эти невалиды тоже должны уйти. Но как это будет работать при больших потоках, это, всего, это мы узнаем ну, уже на тестах. Допустим, при 2000 потоков, сколько будет чека, сколько будет невалида при чеке 100 потоков. То есть нужно сделать, дать нагрузку, а после уже проверить чек. Ну, пока довольно-таки неплохо чекается. Поставлю на паузу, пусть он прочекает все 20 тысяч прокси, и потом посмотрим результат. Так, чьи прокси э, уже наши чекнулись? Прокси чекер отработал. Из 20 тысяч невалидов у нас показалось всего 98 невалидов. Но можно сбросить и прочекать их повторно. Но сейчас смысла нету чекать, потому что, нужно, э, потому что сначала нужно сделать нагрузку на прокси, ну, хотя бы в 2000 потоков, там в 1500 потоков. И уже после этого пробовать чекать. Я думаю, где-то, если из 20 тысяч прокси будет невалида до порядка 300, при двух полторы тысячи потоков, это довольно-таки хороший результат. Так, что мы делаем после? После того, как мы настроили все прокси, конфигуратор у нас есть, бинарный кейс прокси работают, нам нужно теперь по памятке. По памятке нам нужно теперь закачать скрипт пручек процесс на именно в директорию, где лежит наш конфигуратор и в CR в папку 3-proxy и потом уже через cront.e добавить ее и предоставить права на выполнение от а, root доступа. Что мы делаем? Мы заходим в директорию, именно в 3-proxy ищем, ищем наш скрипт чек-процесс так скрипт 3 прокси австронг вот он чек-процесс должен где-то здесь быть так вот чек-процесс кидаем его вот сюда а, так как он уже здесь готовый, здесь вот обчекается именно процесс переменную если ответ 0 соответственно срабатывает именно файл инициализации запускается если ответ 1 соответственно это игнорируется запись и что мы делаем после этого мы предоставляем права на выполнение копировать enter Всей этой папки который находится в именно в 3-прокси-директории. И теперь е -e открываем крон. Копировать. Enter. Выбираем через редактор нано открыть его. Двоечку. И спускаемся в самый низ. И здесь добавляем вот эту строчку, которая будет, по-моему, каждые полминуты или какое-то определенное время чекать и смотреть наш процесс. Сохраняем. Так, теперь убедимся, то что наш процесс работает. А, так, по памятке выберу вот это вот, да? Копировать. <coughs> Enter. Как видим, у нас сейчас здесь что? Запу запущено что-то 2 процесса. Что-то тут-то не так, да? Ага, два конфигурации запустили мы. Давайте сделаем kill all, 3 прокси и посмотрим... Копировать. 3 прокси. И теперь проверим. Через, допустим, 5 секунд должны все процессы 3 прокси убиться. Как видим, нету только единственный 3 прокси, который отвечает за отгреб. И теперь проверяем. Чекер должен запустить наш скрипт. Через, допустим, где-то секунд 20 он должен запуститься. Подождем 20 секунд. Можем периодически проверять, запустил ли он скрипт наш. Видим то, что... Так, чек процесс. А, все, вот видим то, что уже скрипт отработал. То есть, я здесь поймал даже а, работу этого баш скрипта, он запускался. А после этого мы вот обновили и видим то, что наш скрипт да, работает, чек, -чек скрипт работает и запускает. В случае, если падает процесс, запускает этот... 3 прокси cfg наш прокси запускает так ребутнул сервер не знаю с чем было связано но после ребута э, прокси стали работать так что я сделал да смотрите не валит э, исчез пусть ладно чекаются, я вам покажу что я еще сделал э, дополнительно так э, откроем так не то открываем открываем консоль. И я здесь что сделал? Я добавил в файл nano .rc local это файл автозагрузки а также запуск по расширению лимитов и также чистка файла а, DNS, DNS, отвечающий за DNS сервера resolve.conf очищаем и добавляем наш локальный name сервер 127.001. Тоже также добавляем Resolve. Так, все, exit 0. Так что Ctrl-X закрываем. Больше здесь никаких команд в файл автозагрузки не, ну, не нужно добавлять, потому что непосредственно три прокси мы поместили уже в автозагрузку. Сейчас прокси чекаются, и я думаю, все у нас будет замечательно. Запущено 100 потоков, как видим ни одного не валида. Очень даже хорошо. что хочу сказать этот способ настройки я использую совсем не так давно он кардинально ну не кардинально но он отличается с настройками которые я делал до этого то есть мы там не использовали чек-процесс немножко я не использовал файл инциализации также не не ставил 3 прокси в автозагрузку и то есть, файла инициализации вообще не было. То есть, мы запускали командой просто напрямую, без файла инициализации, командой вот этой UCR Local 3 Proxy, UCR Local 3 Proxy CFG. Все, больше ничего мы тут не делали. Сейчас же эта команда запускается автоматически при помощи файла инициализации. Два невалида всего показалось, 20 тысяч прокси. ну Это очень хорош, хороший результат. Так что, а, сейчас я еще что сделаю? Я сейчас, здесь мы видим то, что у нас авторизация по IP. Порт я здесь сделаю, соответственно, поменяю порт на нестандартный, как я это делать люблю. Также оставлю username root, но сделаю авторизацию по, по, по public key, по ключу сделаю, создам ключ и RCA и уже будет авторизация по ключу это конечно же самая основа по безопасности на этом все, думаю вам будет все понятно если будут какие-то вопросы, пишите под видео в комментариях также прикреплю к этому видео файл вот этот с командами настройки новым способом на этом до свидания, не забудьте посетить мой сайт по продаже прокси IPv4. Сейчас мы настраивали IPv6, кто еще не догадался. На этом до свидания, пока-пока.